В данном уроке мы рассмотрим такую стратегию скальпинга, как торговля внутри спреда. Достаточно распространенный прием и на нашем рынке слава богу хватает таких акций облигаций, которые имеют достаточно часто именно большой спред, связан с недостаточной ликвидностью данного инструмента. Но наша задача будет выискивать оптимальное соотношение между ликвидностью и шириной спреда. То есть, если в некоторых случаях для скальпинга нужны ну те инструменты, которых спред просто минимальный, самые ликвидные, тогда вам легко заходить по рынку, тогда вам не, думать, не нужно думать о просказывании. Чем больше ликвидности, чем меньше спред, тем вам проще заходить по рынку, по рынку большим объемом и при этом совершенно не терять на проскальзе. Но здесь совсем будет другая стратегия, здесь будет а, торговля внутри спреда. Сейчас мы рассмотрим подробно в данном уроке, что такое спред, как он образуется. Посмотрим еще раз в биржевой стакан. Ширина спреда, кроме того, зависит от различных фаз рынка работы биржи, и я приведу принтскрины одного и того же инструмента, но в различные фазы работы биржи, и вы увидите, что при этом спред достаточно приличного инструмента может меняться. Посмотрим Санкт-Петербургскую биржу, какие там есть инструменты, какие спреды, подробно посмотрим, что такое бидаск, отступ, посмотрим, как манипулируют другие участники, Посмотрим, как вы можете влиять на других участников рынка и как другие участники, в частности, очень часто роботы манипулируют вами и пытаются вас, вас подвигнуть к тому, чтобы вы сузили спред в стакане. Оценим скорость выставления заявок, посмотрим пример ликвидных и неликвидных инструментов и попробуем определить, какие же оптимальные инструменты могут подойти для нас, для нашей Стратегии, ну и посмотрим пример торговли спреде. Не всегда это может быть такая высокочастотная торговля, потому что нам нужен широкий спред, а широкий спред очень часто связан с тем, что все-таки не такая ликвидность, как, например, на инструменте там типа Сбербанк или Газпром. Конечно, там больше совершается сделок, на порядок больше сделок. Но ну, это одни из самых таких ликвидных инструментов с минимальным спредом. Но тут же возьмем фьючерс на индекс RTS, и там спред. Ну, можно сказать нулевой, то есть равен одному пипсу. То есть меньше, чем стоят в стакане участники, между спросом и предложением уже не может быть. То есть внутри уже невозможно подстать внутри, например, спреда у фьючерс на индекс РТС. Особенно если вы торгуете в ликвидную, самую ликвидную часть, ну в основную сессию, в самое ликвидное, ликвидное время. Ну и робот Бонскальпер есть для автоматизации данной работы в спреде. Отдельные его настройки посмотрим дальше уже в отдельном уроке. Мы сейчас будем говорить именно о принципах торговли внутри спреда и попробуем все это сделать вручную, как можно это выполнить. По поводу манипуляции в стакане и манипуляции другими участниками вашей заявки. К примеру, мы давайте продемонстрируем это на опционе. Вот у меня есть два центральных страйка. Мы опционов в данном курсе не касаемся. Я просто вам покажу пример того, как происходит манипуляция. Вот мы видим стакан опциона, но он ничем особенно не отличается. Я сейчас вот один контракт выставляю по цене, вот по цене лучшего предложения. Смотрите, вот я и выставил, и тут же заявка, которая там стояла, 5 контрактов на покупку, она переставляется передо мной. То есть он видит мою заявку, и как только я пытаюсь сместить его с лучшего места, тут же переставляется дальше. Вот я опять ставлю на него, и через какое-то время он опять передвигается вверх. Ну, соответственно, также будет, если я перед ним попытаюсь вставить... Он тоже переставится, но переставится до какого-то определенного момента. То есть, он пытается меня как бы загнать в лучшую цену, чтобы я ставал по как можно более дорогой, точнее, цене. И вот такие манипуляции часто происходят. Как бы я выставляюсь, он выставляется передо мной. Я, чтобы мне купить, мне приходится выставляться еще дороже. И вот видите, мы потихонечку загнали цену. Загоняем еще выше, выше, выше, сужая при этом спред. Я думаю, похожая ситуация будет, если я буду выставляться на продажу. Вот теперь давайте я выставлюсь на, на продажу. А вот на продажу передо мной заявка не выставляется. С чем это связано? Ну, с каким то а, Вот, выставилась, да, тоже переставилась передо мной. И начинает сужаться спред. То есть, это не случайная ситуация. Кто-то стоит в стакане лучшим. По, на спрос, на предложение. Кстати, здесь видно, что здесь стоит одинаковый объем по 5 контрактов, за ним стоят по 50 контрактов. Вполне возможно, что кто-то как раз вот работает, торгует в спреде. Я не знаю, кто это, частное лицо, там маркетмейкер, может быть, не знаю, банк какой-то, который занимается хитжей. Ну, для банков эти объемы, конечно, никакие по одному, вот по 5 контрактов. Ну, 50 контрактов это вполне может быть какой-то Небольшой хедж каких-то других своих позиций. Наша задача не разбираться в том, что делает и пытается делать другой участник, а просто понимать, что так, такое, такая ситуация может быть, она присутствует. И при этом, вот сейчас я выставлял заявку, она достаточно ну, выставлялась у меня, потом я видел перестановку другого участника. У вас очень часто может случиться так, что вы вот данную заявку, Ставите на эту цену, а вот этот участник, который стоит по цене лучшего предложения, он увидит, что вы выставили заявку еще до того, как она у вас реально появится в стакане. И уже на нее отреагирует. Такое тоже очень часто встречается, потому что скорость работы квика намного ниже, чем скорость работы вот этих участников, которые работают, скорее всего, не работают, и у них оборудование стоит, и программы непосредственно на бирже. То есть они будут в любом случае быстрее вас. Теперь давайте перейдем к практической части. Открываем терминал Quik И давайте сначала посмотрим спреды. Я обещал показать спреды на различных биржевых площадках. Но одни из самых ликвидных инструментов. Фьючерс на индекс RTS. Вот я сейчас вот в этом стакане буду его смотреть. Спред. Давайте сразу я выделю и инструмент будем смотреть. Поставим минутный таймфрейм. Смотрим в стакан. Вот сейчас спред составляет 2 пункта, но через долю секунды он может сузиться или увеличиться. Как правило, в ликвидную часть торговой сессии, то есть когда, ну вот сейчас основная торговая сессия идет, когда все инструменты торгуются, спред на фьючерс на индекс РТС составляет всего лишь 1 пипс, то есть 1 пункт. То есть внутри вот этого спреда вам поставить заявку уже не удастся. Видите, он стоит, заявки на продажу и на покупку, они стоят в плотную друг к другу. Так не на всех естественно, инструментах. Возьмем тут же Газпром. Я сейчас манипуляции провожу через таблицу текущие торги, нажимая здесь вот при помощи якоря у меня связанный график и связан стакан. И нажимая на нужный инструмент, они у меня тут же перестраиваются. Теперь берем Газпром и смотрим, здесь спред составляет уже побольше. Здесь уже не вплотную заявки стоят друг к другу. На фьючерсе здесь проект составляет 6 пунктов на текущий момент. Вот мы видели на опционе, я приводил примеры, там составляет проект уже намного больше. Здесь вот смотрите, если берем вот это у нас кол или пут, неважно, здесь проект составляет уже 200 с лишним. 280 пунктов. Здесь уже очень прилично приличный спред и там уже есть некие доли процента от самого самого инструмента там работать на спреде вот как раз можно а вот именно если вам нужно срочно купить по рынку то вот это очень плохая идея потому что вы на это можете потерять ну там до процента а если это не центральный страйк менее ликвидные опционы то 2-3 процента бывает и совершая сделку купив и продав вы можете потерять 5 процентов а 5 процентов это хорошая Прибыль вашей торговли за день. То есть сразу потерять дневную прибыль только на, на проскальзывание, вот на спреде. Поэтому, торгую каким-то инструментом, вы должны четко представлять, какой у него спред и можете ли вы себе позволить по рынку бросить заявку. Давайте посмотрим теперь нефть. Нефть тоже стоит вплотную. Очень ликвидный инструмент на текущий момент. Видите, опять спред здесь минимальный. Внутрь стакана здесь уже не вставится. Поставить свою заявку нельзя. Посмотрим какую-нибудь бумагу из Санкт-Петербургской биржи. Ну, наверное, вот посмотрим Tesla, Давайте. Сейчас она настроится. Здесь спред составляет сейчас вот 0,1. ну иногда вот 0,2, 0,3 я видел. Здесь спред более широкий. Если мы возьмем акцию Сбербанка, здесь спред тоже будет минимальный практически несколько пунктов. Мест, несколько пунктов минимальных шагов. А если мы возьмем Абрау здесь мы уже увидим более широкий спред. На таких менее ликвидных инструментах спред будет у вас шире. Можно найти инструменты какие-нибудь экзотические. Ну, например, там, индекс какой-нибудь деловой активности по России. Я, к примеру, говорю, там, или индекс на, фьючерс на погоду. Там может спред вообще достигать 10-15%. Или если вы возьмете какой-нибудь дальний фьючерс. Как раз давайте сейчас делаем... Пример. правой клавишей мыши, редактировать таблицу. И мы возьмем фьючерс на индекс RTS, Но возьмем не текущий, а самый дальний. Вот 12 месяц 2022 года. Мы его добавляем. И давайте на него настроимся. И вот смотрите, какой здесь огромный спред. Можно посчитать. Берем калькулятор и давайте посчитаем. Ширина спреда 138, 140 минус 135 610 2530 мы делим на 135 140 грубо говоря и умножаем на 100 процентов и получаем в процентах спред на этом не ликвидном ну э, ликвидный это инструмент фьючерс на индекс ртс но вот дальний контракт который экспирируется еще не скоро он представляет почти два процента 187 и обратить внимание что поэтому инструмент вообще сегодня сделок не было то есть он открылся а вот один что ли кто-то один контракт вот по 140 купил то есть торговать и заниматься каким-то скальпингом каким-то инструменте по которому уже мы торгуемся 40 минут и нет ни одной сделки конечно невозможно нас сегодня будут интересовать не фьючерсы, нас сегодня будут интересовать облигации. В чем отличие облигаций от акций, от фьючерсов на акции и других инструментов? Отличие в том, что облигация, если это ну, не какая дефолтная облигация, то она не может ходить вверх-вниз, у нее нет рыночного риска. Вот Мы будем говорить в основном про муниципальные облигации и облигации федерального займа. Это облигации нашего правительства, надежные облигации. И они, соответственно, никуда в течение дня не ходят, они стоят в определенном спред. И вот если мы находим такую облигацию, у которой достаточно широкий спред, то мы точно можем знать, что в течение дня движение по этой облигации, но ну, если не выйдет там какая-нибудь новость об изменении процентной ставки, эта облигация будет находиться на одном месте, и вы можете спокойно работать в спреде. Вот перед, нами, перед вами пример одной из облигаций. Как отобрать облигации, которые нам подойдут для торговли. Я делаю это при помощи торгового робота Bond, Bond Scanner. Вы можете делать, в принципе, возможно это делать вручную, только это займет гораздо больше времени. Не так это все удобно. Есть такая возможность в роботе выставить диапазон спреда в стакане, который нас интересует. Вот я ставлю от 0,2 процентов почему 02 потому что not ну, вот комиссии на текущий момент есть тарифные планы которые составляет 005 процента то есть брокер и биржа берет 005 процентов соответственно покупка и продажа это 01 процент если мы будем забирать спред больше 0 процента мы будем зарабатывать на этом инструменте и давайте посмотрим сколько таких облигаций ну срок погашения мы не будем брать я выделяю муниципальные и государственные облигации и смотрю вот с таким спредом, сколько таких на текущий момент облигаций. И вот видите, я вижу раз, два, три, 4, 5, шесть облигаций. У меня уже автоматически вот в нижней таблице робот отобрал. То есть по ним я гарантированно, ну открою, открывая стакан, увижу вот такой спред. Тут еще надо смотреть, по каким проходили сделки, по каким нет. Вот как раз удобно где-то минут через 30 отбирать. Нужны те облигации, по которым сделки уже прошли. То есть они будут более ликвидные. Вот один из таких примеров вот еще 52 001 мы сейчас эту облигацию добавим в текущие торги Она у нас уже есть и через якорь на нее настроимся и смотрите вот здесь спред составляет больше 0 двух процентов и как мы видим сделки сегодня уже ну сегодня пока вот только одна сделка прошла но при таком спреде 02 там 03 процента вы можете достаточно вам совершить две-три сделки в день и это уже составит один процент прибыли при этом обращаю ваше внимание что такая стратегия она является безрисковой, потому что у вас здесь никакого риска нет вы покупаете облигацию и дальше ее продаете если вы ее не продадите самое страшное что с вами случится вы получите 5% процентов годовых на этой облигации согласитесь что это не такой страшный риск как потерять по 10-15 процентов счета уже есть у многих такой опыт Теряет, потому что теряет контроль над своими эмоциями, над торговлей. По данному типу скальпинга еще есть у меня отдельный курс записан. Но здесь мы кратко сейчас попробуем поторговать вручную. И вообще, конечно, это нужно делать при помощи робота. Есть специальный робот -бон скальпер. Там вы можете отобрать облигации, поставить все это на автомат. И у вас в автоматическом режиме робот будет отслеживать не один инструмент, а будет отслеживать ряд инструментов, на которых будет автоматически, совершая сделку, выставляться с другой стороны спреда. Я не рекомендую заходить в шорт, то есть торговать. Здесь советую только от лонга, тогда у вас действительно получается безрисковая стратегия. На облигациях тоже такая же ситуация с манипуляцией может случиться, будут выставляться перед вами. Но в роботе, вот скальпер, как раз эта защита есть. И, как правило, вот эти перестановки, они совершаются небольшими объемами, Поэтому вы можете небольшой объем, скажем, до 5 контрактов, можете игнорировать в стакане. Также вы можете задать максимально возможную и минимально возможную цену, чтобы другие участники не могли вашу заявку выставить выше цены, которая вас устроит. Здесь наша задача будет стоять в спреде. В чем еще преимущество облигации ФЗ? Здесь на некоторых облигациях еще дополнительно разрешена торговля в короткую позицию. То есть вы можете не только открывать лонг и закрывать позицию, но и можете даже открывать шорт. Но я рекомендую именно вот, на, если вы на облигациях занимаетесь скальпингом, то работать только от лонга, чтобы уменьшить ваш риск, соответственно, переноса позиции. Видите, передо мной вот уже кто-то выставляется. Ну, в данном случае я пока могу еще, пока спред позволяет, могу выставиться перед ним. Объемы здесь могут быть на ФЗ достаточно приличные. Вот сейчас посмотрим. Последняя сделка это 40 облигаций было продано или куплено У меня были не настроены здесь фильтры, поэтому мало появлялось облигаций. Вот заказ данных, поток котировок. Здесь просто надо было отключить мне, снять все фильтры и выбрать все торговые площадки, то есть все классы. У меня как раз были муниципальные отключены. И вот после того, как я все сделал, у меня теперь получился гораздо более интересный большой список из облигаций, которые нам подходят, с диапазоном спреда от 0, 2. Вот до 2% я взял. Чтобы также исключить бумаги облигации, по которым не было сделок, я вот ценовой диапазон задал от 1 до 150. То есть все нулевые с нулевой ценой, то есть бумаги, по которым не было сделок, они все у меня отфильтровались. И вот у меня получился достаточно такой хороший список. Тут надо их вывести и посмотреть еще. Давайте посмотрим. Как правило, более короткие с коротким сроком погашения облигации более активно торгуются. Сейчас мы их еще отфильтруем. Вот их осталось всего 22. И теперь давайте посмотрим прекрасные вот здесь спреды. 2, почти 2%. 1%, 0,45%. Так, ну вот Хакасия всегда была очень интересной бумагой. 0,2% у нее спред. Можно график построить непосредственно здесь вот в всплывающем окне. График, но ну, мы сделаем это сейчас в терминале Quick. Давайте из отобранных облигаций я возьму, к примеру, облигации Санкт-Петербурга, возьму Самарскую область и возьму Хакасию. У ну, Хакасии там чуть поменьше спред, сейчас чем 0.2 стал, поэтому она пропала из списка. И на этих облигациях мы попробуем поставить заявки, а в конце дня посмотрим, что с ними произойдет. Вот прекрасный здесь спред. Ну, вот По Самарской области сегодня единственная одна была сделка. То есть вот мы выставляемся в спред. Заявка у нас уже стоит. Берем следующую хакаси, выставляем. При помощи мыши я передвигаю ее в спред. Я стаю лучше. И следующая облигация это у нас Санкт-Петербург. И тоже один контракт поставим. Не быстро стакан, здесь выставление два раза кликаю. Левый клавиши. у меня вот, как видите, всплывает окно, в котором я настраиваю параметр. Так, вот, встаю я в стакан. Обратите внимание, что вот по Санкт-Петербургу уже прошли сделки. Они прошли, кстати, дешевле. Сейчас я выставил три лимитки по облигациям. Как я уже говорил, риск здесь никакого. Если эту облигацию покупаю, я ее могу всегда в любой момент не продавать, а могу оставить ее на какой-то длительный срок и зарабатывать просто купонный доход. Доход вы здесь видите в таблице. На текущий момент снизились доходности. но ну, вот Они все составляют 5-6% по данным облигации. Сейчас сложно найти такую облигацию, которая бы и спред был широкий, например, там, 0,5%, и чтобы она еще и торговалась постоянно. Поэтому здесь обычно несколько сделок в день проходит. Я сейчас вот эти облигации, отобранные, настрою на торгового робота Bon скальпер А вечером посмотрим, какие сделки совершатся. Ну, в течение дня, какие сделки совершатся. Торгуются сессии до. А на вечерней сессии на облигациях нет, только основная дневная сессия.